Подскажите, пожалуйста, как мирно решить раздел имущества со своим бывшим мужем, пытается оставить нас с дочкой с минимальными затратами? Я не, я не знаю, вам нужно эзотерический совет или не эзотерический? Если эзотерический совет, то есть ряд эзотерических таких моментов которые можно использовать допустим представить вашего мужа который уже проживает в этой квартире и сжечь это многократно на свече как я объясняю в бесплатной да и в платной первой ступени отправить его в дождь использовать мои эзотерические рекомендации ставить программу я думаю, вам это уже известно, так как вы прошли уже первую э, старую ступень, которая выложена бесплатно на моем канале YouTube. Используйте мои механизмы и технологии, они действительно 100% работают. Поэтому считаю, что это самый примитивный и простой способ. Наталья Мамалыга, скажите, пожалуйста, можно ли переплавить наши с мужем обручальные кольца на другое ювелирное украшение? Ну, конечно, все в порядке. А если венчали? Конечно, тоже можно.